Значит, в чате Платон выставил свою сказку "Перемог". Вы ее видели? Вы да, поняли? я не видела. Я не, я не видела. Кто видел? Ангелина видела? Нет, я не видела. А Таня? Видела. Как ты считаешь, а, он молодец? Да. Великолепно сделал. Да великолепно. Что сделал. Что и что? Настоящая сказка, настоящее искусство, настоящее творчество. Ангелинка, зайди в чат, найди Хорошо. теремок, и, и потом скажешь нам твое впечатление. Раскадровку, курочка-ряба. А вот ты сама почему не сделала? Вот смотри, я ничего не подсказывал Платону. Я просто сказал, сними, пожалуйста, сказку, сделай раскадровку на теремок. И ты говоришь, ты видела теремок. И ты видишь, что там я ни одного... Кадра ему не подсказывал. Он сам нашел, как снять кадры с волком, с лисицей, с медведем. Как они размещаются в домике. Как медведь потом рушит этот домик. Вот, вот это настоящее творчество. Платон уже маленький художник. Он настоящий художник. Танечка, ну ты же видела? Да. А ты раскадровку такую же можешь сделать. У тебя рисунки и, и пластилиновые фигурки нисколько не хуже. И тоже очень интересные. И ты смотри, ты умеешь сама. Вот я сейчас видел, ты послала как бы заставку такую, что набираю телефон, набираю звонок, а там все время Максим появляется. Но ты же хорошо написала там, хорошо сделала. Ты умеешь, но, наверное, ты немножко все-таки ленишься. Пусть за тебя другие подумают, как сделать раскадровку. А тут твое желание, твоя фантазия должна быть, понимаешь? Я тебя не ругаю, я тебя хвалю, только призываю к тому, ну, чуть-чуть приложи усилия. И, и сними сама это. Платону ничего никто не подсказывал. Платон великолепно, шикарно сделал. И я это могу выставить на Ютубе. И на Ютубе дети будут ходить и смотреть это. Это его творчество. А потом, если это кому-то понравилось, будут сохранять для себя эту сказку. Мамы, папы будут своим детям эту сказку показывать. Вот это творчество, вот это художник. Вот это молодец. Ангелинка, ты смотришь или ты уже посмотрел? Я уже нашла, сейчас буду смотреть. Посмотри, пожалуйста. Посмотри. А мы пока подождем других, давайте. Танечка, не расстраивайся. Хорошо. Ты очень творческий человек. Понимаешь? Умеешь. И расположить на своей вот этой послании по поводу звонка красиво буквы по цвету подобрала. Красиво сделала э, шрифт. Каким шрифтом пользоваться? Как расположить на своей фотографии эти слова? Всё, ты умничка, ты великолепно все сделала. Но это на одной фотографии. А теперь смелее вперёд. Снять одну картинку с твоими фигурками, вторую. А потом, если у тебя нету... Я понимаю, что э Платону помогали родители смонтировать этот фильм. И он выложил готовый фильм, готовую сказку. Если у тебя нет, я говорю... Я соберу твои, вот как рисунки я собрал и из рисунков сделал э, небольшой фильм такой. Ангелинг, а да. ты смотришь, да? Ты смотришь, да. смотри, смотри, Анюшка, смелей, смелей вперед, вперед. Ты художник, ты творческая личность. Ты умеешь работать. Я это уже знаю. Но почему-то как-то нерешительно ты. То ли чуть-чуть времени тебе не хватило, то ли я не знаю. А я потом сделаю, а я потом сделаю. Вот Ангелинка идет тоже по такому пути. В прошлый раз все сделали, а она нет. Вот сегодня сказала, что сделала. Сегодня посмотрим. Так, сейчас я попробую подсоединить к нашему звонку Аню Платона. Сейчас И... попробуем. Так, вот это Аня. <смех> так, Аня есть. А где Вот Платон? Вот он, Платон, вот он. И мы добавляем, сейчас посмотрим, они соединятся с нами или нет. Здравствуй, Анюта. Аня, да, Аня, а я тебя сейчас подсоединил, но не вижу тебя еще. Елена, что-то пропало. А, теперь видно? Ателинка смотрит сейчас э, этот самый. Анечка, я тебя еще не вижу пока. Вот теперь увидел, Анют. Анют, здравствуй. Анют. Значит, о чем мы разговаривали сейчас э, в чате? В, Платон, Платон в чате выложил уже смонтированный фильм сказку "Теремок". Ты смотрела Платона работу? Нет. Заходи в чат, заходи в чат и найди "Теремок". Теремок. Платон сделал сказку. Посмотри ее внимательно, потом мне скажешь. Сейчас. Ангелина смотрит там, и ты посмотришь. А Танюшка пока мне покажет, как она губами работает. Ну-ка, упражнение первое. Больше растягивай, растягивай больше. Так, вперед, вперед, а теперь больше растягивай, правильно, вперед, нет, ты чуть-чуть только сделала. Ангелин, подсоединяйся, губы, показывай упражнение с губами. Так, первое, да, ну вы слабо делаете, больше растяжку делаем, больше, так, молодец, а теперь все. Ангелина, стараешься. Молодец. А теперь все больше и больше, быстрее и быстрее растяжку делаем. Аня сейчас посмотрит мультик и к нам присоединится. А Платон почему-то еще не присоединился. Молодцы. Второе упражнение теперь для губ. Показываем, как работаем. Трубочка. Трубочка. И по часовой и против часовой крутим. Больше, больше, Ангелина, старайся крутить губами, губами, не челюстью. Губки вперед, трубочка, и пошли крутить. Таня, давай, крути. Таня, мало, мало, усилие надо делать, во-во, Ангелина, правильно, вот уже, уже получше, только и не двигай, так, так, нет, мало, Танечка, ты не крутишь губами. Больше, больше надо, Таня, мало тренируешься, мало работаешь. Ангелинка тоже мало работает. Так, и третье. Третье какое упражнение было? Губки натянуть на зубки. Так, Таня, хорошо. Так, и дальше, дальше. Двигай все время. А теперь в трубочку. Так, так, и в трубочку теперь. Так, в трубочку теперь. Правильно. Ангелин, ты просто шевелишь губами. Ты не делаешь в трубочку собрать. Смотри. Вот смотри, я натянул, видишь, трубочку сложил. Правильно, правильно. Это надо делать медленно. Так, молодцы, молодцы. Спасибо, Аню, ты посмотрела? Нет. Еще нет. Загружается долго, да? А смотришь? Ну смотри тогда. Так, Таня и Ангелина, напомните задание. Я хочу видеть, что вы помните задание, которое я задавал, правда? Это было на вчера, но вчера не получилось с нами, с вами встретиться. Сегодня какое число? Двадцать четвертое. Так, месяц? Какой месяц? Май. Май. Май. Правильно. И день какой сегодня? Э -э -э воскресенье. Правильно. Воскресенье. А Таня потеряла счет уже, да? Какой сегодня нет. день, не важно. Понедельник, нет. среда. Нет, нет. Нет? нет. Помнишь, что воскресенье, да? У меня да. сверху тут написано. Я да. подсматриваю. Ну молодец, но все равно знаю, что сегодня воскресенье. Итак, на задание на сегодняшний урок, какое было? Кто готов ответить? Ну кто готов ответить? Задание на сегодня было то, что губами работать ежедневно надо. Утром и вечером это постоянная работа, это не задание на сегодня, это задание на каждый день. Анютка потянет руку, пожалуйста, Анют. Ну, мне было задание сделать кадры с пластилиновыми фигурками, вот с этими, колоб... колобка. Молодец. Мне тоже. А с... еще? А еще? Выучить фразу какую? Ну, скороговорку вот. Скороговорка мы работаем, да, сейчас мы пройдем их. А еще бы учить фразу на сегодня из сказки Апельсиновая корочка. Я знаю наизусть. Ну-ка, Ангелина, скажи, какая фраза. Погодите, погодите. Нет, это сказка... дорогая, это твоя роль, которую ты играла корочку. А я просил выучить первую фразу, которую говорит Алиса. Я же просил вас загляните, вспомните апельсиновую корочку и первую фразу, которая Алиса. Даня, я слушаю. Вы же вроде говорили китайского болванчика прочитать книгу выбрать. Правильно, это вот следующее задание, правильно. Это было третье задание. Итак, давайте мы по очереди все пройдем сейчас. Начнем с короговорки. Первый кто? Аня. Показывай, пожалуйста, как ты работаешь над короговорками. Вторая будет Ангелина. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да, да так и не выловировали. И потом протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый. Молодец, губы работают четко. Каждая буква работает губами. Умница! Умница! Пожалуйста, ангелинка. Карлик-лекарь Карл у Карлица, украл кораллы. А Карлица, у Клара у Карлика лекаря Карла украла кларнет. Спасибо. Значит, смотри, как ты считаешь, вот, ну, давай сейчас Таню послушаем. И Таня сейчас, пожалуйста. На шишкосушительную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушительном аппарате. Молодец, молодец, молодец, уже получше, получше, каждый день должны иметь опыт на шишко-сушительном аппарате. Используем шишко технологии и качественное шишко -сушение. Смотри, а, мало Ангелина и ты работаете. Вы работаете только когда я попрошу. А, разница между вами и мастерством, я бы сказал уже Ани, заключается в том, что Аня ежедневно это делает, и я результат вижу. Вы же губами не работаете утром и вечером, это я вижу. И вы же скороговорку произносите, если и репетируете, то только один раз в день, это в лучшем случае. А то в два-три дня. Это недостаточно. Я еще раз прошу, обратите на это внимание. Если вы сами эту работу не сделаете, то никто за вас ее не сделает. Вы должны трудиться над своим речевым аппаратом. Это ваши губки должны четко излагать ваши мысли. Это ваши губки должны стараться, когда вы выражаете свою мысль. И каждая пуковка в слове, которое вы произносите, должна получить вашу личную поддержку от ваших губок. Поскольку Аня, я вижу, занимается этим. Аня уже почти специалист произносить и говорить скороговорки. А вы пока еще не специалисты. А сегодня было намечено мной еще одно задание. А оно заключается в том, что нужно брать еще дополнительно две скороговорки. Вы должны в интернете Набрать в Яндексе слово скороговорки. Выбрать себе, там обычно выскакивает от 8 до 20 скороговорок. Прочитать и выбрать себе. Аня, это тебе тоже задание. Хорошо. Значит, две скороговорки к следующему занятию во вторник. Вы должны будете подготовить. Прочитать мне какую вы выбрали скороговорку. А для того, чтобы найти, подчеркиваю, зайдите в Яндекс, и в Яндексе наберите «Скороговорки», и тогда вы получите результат вашего поиска. Вы перейдете на страницу «Скороговорок», и там выберите себе, которая вам понравится. Я не навязываю. Я не говорю, ты возьми такую-то, а ты такую-то, ты такую-то. Это было первый раз, когда я вам предложил. А сейчас это ваша работа ко вторнику это сделать. Анюта, значит, ты записала задание. Скажи я... мне, пожалуйста, да, что ты посмотрела сейчас, Ангелина? Ты посмотрела тоже да. мультик? Давайте разберем. Вам первое, да, Ань? Мнение ваше меня интересует по поводу Платона мультика, который вы посмотрели. Поскольку Ангелина первая смотрела, твое мнение мне важно. Ну, вот. Не крути, не крути. Зачем ты ручками крутишь? Ну, вот. У меня мнение что вот он сделал очень хорошо сделал и еще очень а то, что ты сейчас говоришь, это ты подыскиваешь слова на ходу. Потому что я попросил, мол, давайте обсудим. А, то ли тебе не понравился мультик, и а ты сказала, знаешь, бывает так, ну подумаешь, увидела, ну и что? Вот я чувствую, что ты э, пока сейчас вот в таком расположении, да, что ну подумаешь, ну и что. Поэтому поговорим сейчас, когда обсудим дальше, мы поговорим, где твоя ошибка. А Аня вторая, давай, Аня. Мне этот мультик понравился, он интересный и забавный. Спасибо. Как, Таня, я тебя слушаю. Мультик просто нормальный, и хороший, и угарный. Вот смотрела вчера Какой вот два он? раза. Какой он? Ну, угарный там зайчик Варко? такой, там зайчик такой прикольный, там герои такие прикольные вот. Понятно. Спасибо. Спасибо. А мне очень приятно, что вы оценили работу Платона. И самое главное, я хочу, чтобы вы поняли, что творчество – это личное всегда проявление души. Вы посмотрите, с каким удовольствием каждый кадр, который присутствует в этой сказке, сделан Платоном. И это не важно, если ему помогали родители. Это совместное творчество. Но ведь Платон-то справился с заданием. Я просил делать только раскадровку на сегодня. И прислать мне, а я, мол, соединю. А он полностью сделал не только раскадровку. Он выстроил полностью фильм, подложил музыку и речь свою, рассказ свой. Он действовал от начала до конца в этом фильме. И это дорогого стоит. Анечка, ты тянула руку, я слушаю тебя. Мы, мы отправили кадры, вот сделали уже. Я просто хотела сказать. Что отправила? Я кадры сделала насчет колобка. Уже, мы уже отправились с мамой. Спасибо, я посмотрю сейчас. Ангелина, слушаю. А я слепила это, фигурки. Вот, теперь переходим к тому, показывай, пожалуйста, что ты слепила. Давайте посмотрим. Первая у меня красная шапочка. Так, щечкам своим подноси, будет видно лучше. Вот. Она у тебя очень нежная какая-то такая. Но она девочка, которая очень красавица большая. Я вижу, ты старалась, молодцом. Следующий. Следующий у меня волк. Так, к щечкам поднеси. Вот. вот. Но он бегущий какой-то, да? Нет, он лежит и хочет на красную шапочку напасть. А, ну вот он готовится к прыжку. Видно прямо, да? Прямо видно, что лапа подложил, насторожился. Сейчас вот прыгнет. Вот-вот прыгнет сейчас. Спасибо, молодец. Что еще? И последняя бабушка. Так показывай, показывай. Так да. и видно, что бабушка в возрасте. Видно. И бабушка, которая двигается очень слабо, возраст не дает ей быть подвижной, быстрой. Да, видно, что ходит она с трудом, двигается с трудом, а там она по сказке лежит. Молодец, молодец. Ты только эти три фигурки сделала? Да. А охотники у тебя будут? Надо ну, сделать их я... охотников. Э, ну, я не помню, что там были охотники. Да, а ведь кто убивает волка там, да? Кто помогает освободиться бабушке? Перечитай сказку и посмотри, кого-то не доделала какие фигурки надо доделать. Это первое. Второе. Что мне еще понравилось у Платона? Смотрите, он домик, он соединил, да? Соединил домик нарисованный с фигурками который вылепил сам, и плюс еще игрушка. То есть детали его мультика из разных совершенно видов искусств, можно так сказать. Одно дело, медведь, который производится на фабриках, другое дело, он сам придумал из пластилина вылепил, и вместо домика, вылепить домик, он сделал бумажный домик, придумал. И все это вместе в одном мультике соединил. Разные совершенно поделки соединил в одну тему и соединил в один мультик. И это здорово. Поэтому я тебе предлагаю тоже лес сделать. Из бумаги нарисовать его, хочешь, можешь сделать елочки, деревья и елочки, вылепить можно. А домик только нарисовать можно. Не лепить домик, а нарисовать домик. Понимаешь? Ангелин, да. понимаешь, да? Да. Вот, Тань, я тебя а -а -а. очень прошу. Пожалуйста, для того, чтобы у тебя было желание быстрее сделать эту сказку, ну, нарисуй вот на листике любом. Вот на листике. Да? Возьми и сделай вот листик. Сделай вот так вот. Вот так его сделай. Здесь у ага. тебя будет, здесь у тебя будут двигаться, да? А здесь нарисуй, да? Заборчик можешь нарисовать здесь, и тогда будет двор, двор, на котором происходит все, и будешь снимать тогда вот так вот своим. Поняла, Танюша? Да, да, да. В следующий раз так сделаю. Да, Это... вот тогда ты уже можешь снимать. Понимаешь? Вот здесь нарисуй забор, там вдалеке дом стоит, а вот здесь площадка перед домом, и твои звери тут действуют перед домиком. Понимаешь? Да? И посмотри, как Платон сделал Волка крупный план с папироской там. А потом этот Волк у домика там. Это разные кадры. А потом еще волки залез наверх, в окне там. Это разные кадры. Вот обрати внимание, просматривай, смотри на это и пойми, что ты художник. Если он сделал так, а я сделаю по-другому. Понимаешь? Угу. Ты можешь использовать это все. Так, Анют. Что? Переходим к тому, что на сегодня мы выбрали. А ты поделки делала? Ну, я сейчас кадры уже там сделала. А, ну ты уже вас отправила даже. Да. Правильно. Так, ты же сейчас мне сказала, я отвлекся. А теперь переходим к следующему. Таня, у тебя вопрос? Нет. Нет. Ангелинка, ты чем опять расстроена? Ничем. Ну, пожалуйста, не расстраивайся. Смотри, фигурки ты сделала отличные, прекрасные. Единственное, ты движешься медленнее. Тебе нужно Я... больше времени. Тебе нужно больше времени на то, чтобы осмылить, осмыслить, какая фигурка, как она выглядит, как ее сделать. Ты, наверное, больше времени затрачиваешь на свою фантазию. Ничего страшного, но ты потихоньку-то двигаешься. У тебя Деньки все Михайлович. хорошо идёт. Михайлович, да. вот я вот эти три фигурки делала это, за день. Где-то за день. Ну, молодец. Значит, за следующий день можно сделать, даже сегодня, а можно сделать охотников, нарисовать там лес и, и, или наоборот деревья и кустики вылепить из пластилина, а на следующий день нарисовать домик, да, Почему нарисовать домик? Потому что а, ведь бабушка там лежит на кровати, да? И приходит да. к ней красная шапочка с пирожками. Еще корзинку надо сделать. Да. И дверь там как открывается, бабушка говорит, дерни за веревочку, и дверь откроется. Как ты это будешь снимать? Вот это теперь все надо, как художнику, продумать. Это надо продумать У Анюты мы посмотрим сегодня Итак, переходим к тому заданию Которое на сегодня было Кто какую книгу выбрал Какие тексты? Аня? Я сборник стихов Ты сборник стихов, который Говорит одну фразу, да? Ну, там не совсем Одна фраза там... Ну, там три, леп... три реплики. Так, скажи да. мне, пожалуйста, хотя бы одну из них. Земля держится на любви. Вот что я вам скажу. Молодцом. Значит, попробуй эту фразу. Значит, у меня просьба. Придумай костюм книги. Ну Допустим, какой-то э, здесь вот, да, э, один листик, этот листик сделай вот здесь, как маечку, на плечи, закрепи этот листик на плечи, а здесь напиши, да, книга о любви, вот тебе и весь костюм, понимаешь, вот попробуй... Но это не обязательно ко вторнику сделать. Это можно сделать в течение недели. Вот на следующую субботу, чтобы мы уже имели возможность, да? Вот сделать такую маечку. Здесь вот так вот, смотри, бумажка, смотри, раз и прилипла. А здесь мы видим, написано, книга, да, «Стихи о любви», да? И тогда мы будем двигаться дальше с этой фразой. Ткань, ты что выбрала? Какую книгу? Ты не, не, не смотрела китайский болванчик, не успела, забыла и не смотрела. Смотри, я вас все время нагружаю работой. А вы все время немножко отлыниваете, но потом оставляете. Что произошло с того момента, когда... Ты мне первый раз, прошлый раз, показала уже готовые твои фигурки. Уже вылепленные, сделанные. И вот с прошлого раза до сегодняшнего раза ты раскадровку не сделала. Кадры не сняла. Просто время как-то прошло и все. И мы опять встречаемся. Ангелина в прошлый раз сказала, я не сделала, но на сегодня она уже приготовила. Она прошлый раз поленилась, а сегодня она уже показала работу свою. И Аня не только показала свои все фигурки, но уже сделала раскадровку, сняла и отправила мне... Аня, ты же отправила мне? Да, я вам на почту отправила. Спасибо, я буду смотреть и буду искать. Смотри. Значит, Аня движется. В работе с губами движется, упражнение делает, с скороговорками работает. Задание по поводу того, чтобы прочитать китайский болванчик, выбрать себе текст, она сделала. Аня молодец. Ангелина полумолодец. Одну работу сделала, в смысле придумала фигурки, вылепила. Все сделала. Я еще не спрашивал. Ты Китайский болванчик повторяла? Ну, я еще... Я вот выбрала книгу, но не повторяла. А книгу? Хорошо, какую книгу ты выбрала? Я выбрала книгу... Смотри, какая пауза. Потому что ты не сделала эту работу. Поэтому и пауза такая, вспоминаешь, сидишь. Но мне важно, чтобы вы не ленились, чтобы вы работали. И чтобы двигались и успевали. Вот как Аня, как Платон. Платон уже и выложил даже. Молодец, но просто двигается вперед, и с губами работает, и с короговорками работает, и... И фильм уже сделал. И Аня его догоняет уже. Только его сегодня нет почему-то. А вы чуть-чуть отстаете. Так, последнее, что я прошу. Мы давно не делали диктант со стулом. Внимательно слушаем диктант. И потом должны будем его сделать. Диктант, запоминайте, на три встать, на три зайти за стульчик, на пять присесть за стульчиком, на раз встать, на три пройти вперед, чтобы стульчик остался сзади, и на три сесть. Кто запомнил? Так, Ангелина первая подняла руку. На три встать, на три зайти за стульчик, на пять присесть за стульчиком, на раз встать, на три выйти и на три сесть. Молодец. Таня, ты запомнила? Повтори, пожалуйста. На три встать, на пять... Ну, сесть за стольчик. На три пройти сначала нужно за на три пройти за стольчик, на пять сесть за стольчик. Встать на сколько? Э, на... Один? На, на, на, встать. на один на один, на один стать, а на три всесть. Нет. После того, как мы встали, мы же за стульчиком, надо пройти вперед на три, а потом на три сесть. Еще раз, пожалуйста, повторяю, на три встать, на три зайти за стульчик, на пять присесть, на раз встать, на три выйти вперед и на три сесть. Анют, ты тянула руку, хотела повторить? Да. Я уверен, что ты помнишь. Так, давайте попробуем это сделать так, чтобы я видел. Начали? Нет, так, во-первых, садиться надо, сесть, да? Мы же вставать будем. Итак, приготовились. Ручки где держим, тело готово к работе, ноги стоят на полу. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо. Таня хоть и сбилась, но сделала правильно. Она заходила с одной стороны, вышла в другую. А вы где заходили, туда и вышли. А мы говорим, уходим на, ле... на правую сторону, уходим. Выходим слева. Забыли, да? Давайте еще раз сделаем. Движемся по часовой стрелке, если смотрим сверху. Пожалуйста, еще раз сделаем. Приготовились. Делаем плавно, не дергаемся. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Таня, не в ту сторону. Назад вернулись. Таня, направо. Где у тебя правая рука? Да. Еще раз приготовились. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три-четыре-пять. Раз! Раз-два-три. Раз. Раз, Таня, куда ты идешь? Другую, да, вот здесь. Стоим, садимся на три. Раз-два-три. Танюш, ну почему ты так вот все время волнуешься, волнуешься, хочешь, стараешься? И Чем больше я вижу, ты стараешься, тем больше ты ошибаешься. Это легко очень надо делать. Надо верить себе. Надо просто сказать себе: да я все могу, да я все умею. Последний раз сделаем. Да. Давайте последний раз сделаем. Присели, сидим. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Таня. Таня. В какую сторону мы идем? Еще раз сели, да. Танюш. Значит, уходим направо. Пройди сейчас сама быстренько. Куда мы уходим и где выходим? Пройди. Молодец, правильно. Это трудно запомнить? Нет. Поэтому ты легко это и должна сделать. Но только по счету. Приготовились. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы! Сейчас я скажу слово начали, а вы сами должны найти свою собственную внутреннюю мотивировку, почему я это делаю. Включить свою фантазию на предлагаемые обстоятельства, которые вам надо выдумать, нафантазировать. Где я нахожусь? В парке, в лесу. Почему я это делаю? Значит, включить свой внутренний монолог. Если я в лесу и меня что-то напугало, то я, естественно, спряталась. А потом подумала, а чего я боюсь, когда уже все, опасно миновала. Попробуйте. Я скажу, только начали, вы сами будете без счета, я считать не буду. Но вы будете соблюдать рисунок движения и наполнять его своими собственными предлагаемыми обстоятельствами, которые вы нафантазировали. Это ваша фантазия сейчас будет работать. Договорились? Ангелина, ты повернулась в сторону, ты меня не слышишь, да? Я слышу. Как? Приготовились, я скажу только начали, вы сами вы дел, вы, вы соблюдаете э, рисунок, выдерживаете рисунок, а внутреннее наполнение я буду считать по вашему лицу, по вашим глазам, чем вы живете, как вы живете, о чем вы думали. Приготовились, собрались, начали. Спасибо, спасибо большое. Танюш, а ты сейчас пыталась меня убедить, подключала жизнь твоего тела, ручки взмахивали. Но это больше идет а, как показ. Ты для меня старалась показать, а я прошу не показывать, а проживать. Молодец, ты проживала вначале очень хорошо, в конце стала показывать. Не надо ничего показывать. Аня, Ангелина, 5-5-5, молодцы, ничего не показывали, по-настоящему проживали, жили своим внутренним монологом, включали свою фантазию, просто умнички, молодцы. Мы давно этого не делали, но вот мы и вспомнили. Молодцы. Итак, значит, задание на следующий раз. Продолжать вам двоим заниматься, напоминаю, губами упражнения Ангелина и Таня. Продолжать работать со скороговоркой. Обязательно продолжать. Добавить две скороговорки обязательно. Китайский болванщик все-таки прочитать и выбрать себе. Роль. Какая я книга? Чем быстрее вы это сделаете, но учтите, что Аня уже выбрала я книга стихов. Значит, вы уже, вам меньше остается. Аня уже выбрала. Аня будет репетировать эту роль. Вы теперь должны выбрать, пока другие еще не выбрали. Понятно, говорю? Значит, китайский болванчик выбрать. И последнее, что, значит, первое, что, скороговорки обязательно две добавить. Китайский болванчик выбрать, какая роль. И, Ангелина, продолжить да, с твоими фигурками. А, а тебе, Таня, уже монтировать фильм. Хорошо. Танютка, слушаю. Георгий Михайлович. А вот уже есть из моих рисунков видеоряд. Можно на него текст уже говорить, или он еще не готов? Нет, подожди, я еще не видел его. Я посмотрю, и тогда во вторник я тебе скажу. А... Хорошо? <плевизор> да, но вот твой текст желательно я в прошлый раз говорил, начитать на телефон, чтобы было видно, сколько он по времени идет. А эти кадры можно монтировать уже на основании твоего текста. То есть, если кадров там, ну, скажем, на 15 секунд, а текст на две минуты, как у Платона на две минуты, то он и снял, и раскадровку сделал на две минуты. Понимаешь, да? Поэтому, да, ты с текстом уже можешь работать, записать его и прислать мне. Хорошо. Сделаешь. Ангелина. Чем расстроилась? Ничем. Будем работать? Да. Задание получили, Таня? Да. Анечка, пока. Ангелина, пока. Танечка, вперед. До свидания. До свидания. До свидания, Георгий Михайлович. До свидания, До свидания Георгий Михайлович. До свидания, Ангелинка. Работайте. Делайте.